Добрый день, меня зовут Артём, компания Media Center. Компания». Меня Давай. слышно? Круто, ну, да, я посетил мероприятие собрание прекрасных людей и спикеров по поводу маркетинга и развития бизнеса в Компании. очень понравилось выступление Светланы и Екатерины, и а, следующего спикера. Я просто я, сейчас какая половина. Светлана, не знаю. Антон. Антон, да. А, вот. Очень классно. Бо Антон сказал встречи по китубе направлению развития. Очень классно понравилось Светлана, Тест расстроила и работа по мнению командами. И теперь шипиар, которая тема вообще неизвестна у нас технически, а, Екатерина создавала очень хорошо. А, большое спасибо Елене, которая создала все это.